Возбуждение памяти, например, более раннего периода времени на нее уже нет энергии. Я не объясню. На -Да. нее да. просто нет энергии, поэтому эта память есть, но восстановить ее как оперативную вы не можете, потому что она элементарна, не хватает энергии. А подсознание говорит, Ты знаешь, что мы будем все таки по мере важности все это делать. Что толку сейчас от твоих детских воспоминаний? Надо вспомнить, что было вчера.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 Не, не я не я, и карма не моя. Сейчас мы вот это вот все скроем, и воспоминания начнут проявляться. Не сами... не, а, мне не нужно. надо будет вспоминать, да? Надо. Они сами появятся. В том-то все и дело, что они сами появятся. Видите, как ваш ментал испугался, что это надо вспоминать.